Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь ошибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. Не выходи из комнаты.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 Таким же, каким ты был, тем более изувеченным. Не выходи из комнаты. Танцуй, поймав босса нову, пальто на голое тело, в туфлях на боссу ногу. В прихожей пахнет капустой и мази лыжной. Ты написал много букв, и еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты! О!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 Запрись и забаррикадируйся за шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, Расы, Вируса.